Все это было когда-то В круге тринадцать свечей Мерзлая липкая вата Режет тревогу ночей Дева косу расплетает Касаясь волос, а зеркало взглядом пытает. Заговор шепчет под нос, быстрым движением по коже Лезвием режет ладонь. Отражает огонь Алая капелька крови Падает в темную даль Дотрогнули девичьи брови Дернулась зеркало сталь Смуглая кожа улыбка Синий Озеро глаз, день отражения, зыбка, пламя меняет окрас. Все это было когда-то, те же глаза и лицо, та же январская да. зовет в зазеркалье, Тени сгущают вокруг. Будь то волшебной вуалью, Кто-то касается рук. Там за чертой амальгамы Тоже тринадцать свечей. Рамы, как у нее от ножей Снова влюбленные рядом Свечи рассыпались в прах Сужены с ласковым взглядом И поцелуй на губах Снова влюбленные рядом Расыпались в прах суженый с взглядом